Хей, хей, хей! с вами Бомж Джизи, ну и сегодня я зачекиню вам ТОП-5 Клео, для сам с помощью которых ваша игра станет намного приятнее. Ты можешь перейти в мой инстаграм, ссылочка в описании. Ну а мы приступаем к видео. О. Первое Клео называется Fog Dist. Оно служит для поднятия FPS. А работает оно так. Выводите в консоль Fog Dist и значение от 150 до 300. и, -и готово! Полетели дальше. Второе Клео под названием сайт GPS. Это Клео поможет вам правильно добраться до места, которое вы отметите на карте. Ну и смотрим, как это работает. Ну и третье Клео, это ТП. Поможет вам беспалевно и без предупреждений для админов добраться телепортами на небольшую дистанцию. Качай, не пожалеешь. Ну и предпоследнее Клео, это, конечно же, знакомый для всех ВХ, который работает без краши и без палева. На экране вы видите, как он работает. И все эти Клео вы можете найти в описании. Ну а друг, если тебе нравится мое видео, поддержи меня лайкосом и подпиской. Заранее спасибо. Тебе не сложно, а мне приятно. Ну и закрывающее наш топ Клео, куда же нам без заима. Да, я тоже думаю, куда. Если уж читерить, то читерять уж по полной. Ну и что ж, спасибо за просмотр, зови друзей и будь активен. Ну а мы прощаемся, до скорых встреч, бро.